Возьмем толстостенную трубку, один конец которой запаян, а другой снабжен краном. В трубку вложены дробинка, кусочек пробки и птичье перышко. Если быстро перевернуть трубку, то эти тела упадут на ее дно. Можно заметить, что дробинка упадет раньше всех, а перышко позже всех тел. Если теперь откачать из трубки воздух, и закрыв кран вновь ее перевернуть, то все три тела достигнут дна трубки одновременно, несмотря на то, что они имеют разную форму и массу. Следовательно, все тела в безвоздушном пространстве в вакууме падают с одинаковым ускорением, которое называют ускорением свободного падения. Падение тел в безвоздушном пространстве называют свободным падением.